Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачек. Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. Продолжая тему подбора ключевых фраз, я хочу обратить внимание еще на один хороший сервис. Это Google AdWords. Это система подачи контекстной рекламы, но у них есть специальный инструмент. Он, в общем-то, есть доступный, доступен как отдельный инструмент Keywords Tool. Набрать... Желательно вам в общем-то в любом случае зарегистрироваться в Google AdWords и работать с использованием его инструментов. Дополнительно к Яндекс Wordstat там есть возможность подбирать ключевые фразы при помощи анализа ваших конкурентов. Утилита позволяет два основных режима работы. Это первые, там есть такие две панельки. Запроса. Здесь мы можем ввести ключевую фразу. По результатам поиска вы указать какой регион. Обычно здесь надо более точно указать Россию, например Россия, Украина, монетизируемые страны. И по результатам вам будут выданы по аналогии с WordStat, вы получите ключевые фразы. Ваша задача там есть еще пункт конкуренция. По конкуренции, когда подается контекстная реклама, есть такая штука, что те фразы, которые монетизируемы, те фразы, которые нам самые интересны, они имеют более высокий уровень конкуренции. Там есть высокий, средний и низкий конкуренции. Нам интересны самые конкурентные фразы и количество запросов по регионам. Чем больше, тем лучше. Из плюсов Google AdWords, вот этой вот утилиты, по сравнению с Яндекс.Вордстат, в том, что здесь есть кнопка «Сохранить». Вы вот этот набор запросов вы можете сохранять в формат, который потом можно работать в Excel. И вы, существенно прощается работа. По сути, это примерно. то есть Если так рассматривать, у нас есть две основные поисковые системы: это Google и Яндекс. Яндекс и Google, да. И, грубо говоря, они на рынке примерно так, пополам. Для одних тематик больше подходит Google, для других тематик больше подходит Яндекс. Но Кумулятивно можно определить, сколько примерно запросов у нас. Грубо мы смотрим, например, было в Яндексе 1000 запросов, а в Гугле 900. То есть, в общем-то, показатели примерно сравнимые. Если мы набор фраз насобирали, то мы получаем сравнимые показатели по качеству этих слов. Нам наша, наша задача нам не точно определить, сколько было конкретно запросов, а именно определить, какие нам интересны запросы. И еще одна функция, которая очень хорошая у Google AdWords, там есть вторая такая штука, как сайт. Вы когда набираете ваши фразы в поисковой системе, то вам отображаются ваши сайты ваших конкурентов так вот те страницы которые вам отобразились вбиваем их вот сюда что это нам дает мы смотрим что по каким фразам конкуренты уже продвигаются те фразы которые они уже себе продвинули например мы здесь писали купить ноутбук такой то такой то да? нам отобразились вот эти вот сайты мы конечно субъективно выделяем какие нам интересны впиваем их сюда и по результату мы получаем дополнительный список по каким ключевым фразам еще продвигаются эти э, наши конкуренты задача текущая задача для еще до начала поисковой оптимизации сформировать список ключевых фраз это называется семантическое ядро те фразы по которым мы должны выстроить наш сайт есть, на, по каким фразам надо написать контент чтобы наш сайт именно по узлам, если рассматривать, то есть он, он покрывал страницы, много-много-много страниц. Нам надо сгруппировать. Например, здесь вот компьютеры, там ноутбуки, есть планшеты и дальше вот так. Вот. То есть грубо мы выстраиваем группировку. Большое множество фраз, чем больше, тем лучше. Минимум надо насобирать тысячу последний раз когда я делал у меня был вот этот вот первичный набор 8000 фраз для сайта на 7 тем которые я подбирал дальше уже с этими фразами мы чистим все дубликаты удаляем по статистике выбираем сколько было ну, реальных запросов те которые нулевые нам не интересны Хотя тоже иногда бывают и нулевые, тоже интересно, раз На них можно зарабатывать дополнительные деньги за счет того, что они никем... Некоторые нулевые фразы бывают, они именно монетизируемы. Она очень редко набирается, но она очень сильно монетизируема. То есть у нее процент конверсии бывает зашкаливает почти что до 100%. Это чисто вот субъективное мнение. Есть, по каким-то своим косвенным признакам вы можете определить. Я обычно вот этот список по итогам вам надо получить список ваших фраз обычно это делается в какой-то программе или в эксельской табличке я специально с SEO Tool Vision есть такая программа, которую которую для меня специально написали так вот, ваша задача в экселе или в какой-то программе сделать группа ключевая фраза запрос точнее количество запросов обычных количество запросов с восклицательным знаком и количество запросов в кавычках плюс еще дополнительная колонка это субъективный ранг то есть вам надо транжировать я обычно от 0 до 10 от единички да от 0 до 10 вот так вот то есть десятка это самая интересная нам фраза После того, как вы отранжируете, у вас из всего списка, например, вы это брали тысячи, да? вы берете 20%, реально 200 фраз, с которыми мы начинаем работать. То есть, те 200 фраз, которые более-менее качественны. А в дальнейшем мы этот список постоянно постоянно расширяем, создаем эту структуру. Вот Я специально эту программу писал, чтобы мне было удобно, не просто, вот вначале я в Excel все делаю, но потом это все в программу вбиваются, потому что там можно сортировать и определять, над чем мы в текущий момент работаем. Наиболее оптимальный режим, что, как надо заполнить сайт. Понравился урок? Внизу есть кнопки соцсетей. Рекламируем. Вы получите ссылку после перезагрузки страницы. Вы получите ссылку на этот урок. Вы можете его потом просмотреть у себя на компьютере повторно. До свидания.